которые готовят для всех нас жизнь. Сегодня поговорим о «нехочухах». О тех «нехочухах», которые говорят «я не хочу и не буду платить алименты на ребенка». Что делать с распространенными представителями этого вида? И как не попасть в их перечень? Сегодня будем выяснять. Ну, начнем с того, что оба родителя не просто должны, а обязаны содержать дитя до достижения ним э, совершеннолетия. А также и после 18 лет, э, в случае нетрудоспособности или же продолжения учебы и необходимости материальной помощи. В период, э, когда родители с ребенком проживают одной семьей, вопрос содержания ребенка решается на бытовом уровне. Однако, такой вопрос проявляется острее, когда супруги расстаются, и ребенок начинает проживать с одним из родителей. Тогда, как правило, и появляются нехочухи. И возникает вопрос взыскания алиментов на ребенка, который решается через суд. Хочу сразу обратить ваше внимание на то, что алименты на содержание ребенка Могут взиматься судом вне зависимости от пребывания в браке между собой родителей и ребенка. Это означает, что поднимать вопрос о взыскании алиментов можно еще в период пребывания в браке. Алименты на ребенка могут платиться одним из супругов добровольно, либо на основании договора между родителями, ну или взиматься по решению суда. Для получения решения суда необходимо обратиться в суд с исковым заявлением, которое вы можете либо составить самостоятельно, либо воспользоваться услугами адвоката. При подготовке искового заявления своими силами можно воспользоваться типичной формой, в которую необходимо просто внести свои данные и приложить необходимые копии документов. Если кому-то понадобится такая форма, пишите. Я обязательно ее вам скину, а также скину инструкции к действию. Но если говорить о том, как поступить лучше, я бы все-таки советовал обратиться к адвокату. Как правило, составление такого заявления может обойтись в пределах от одной тысячи до полторы тысячи гривен. Плюсы. Это грамотно составленное заявление без вашей головной боли. За более-менее вменяемую плату. Если заявление составлено правильно, проблем с получением решения суда у вас не возникнет. На основании этого решения нужно взять в суде исполнительный лист и подать его в исполнительную службу для принудительного исполнения. С этого момента нехочуха, кроме вашей, встает еще и проблемой государственного или частного исполнителя, который будет искать пути принудительного взыскания с него алиментов. С тем, каким образом взыскать алименты с нехочухи, вроде разобрались. Но как быть, если вы сделали все вышеперечисленное? а алименты получить не можете в связи с тем, что Нехачуха находится за границей и возвращаться на родину не планирует. В этом случае нужно прибегнуть к расписанным в международных договорах способах исполнения решения украинского суда за границей. Действия будут следующие. Берем из суда копию решения о взыскании элементов и две формы, которые предусмотрены конвенцией о взыскании алиментов за границей. Суды знают, они эту форму выдают. Открываем счет в валюте страны, в которой пребывает Нехачуха. Заполняем форму заявления, которая предусмотрена в этой же конвенции. Переводим все документы на язык страны, где находится Нехачуха подаем все в областное управление юстиции. Ну и ждем. Если все сделано правильно, через энное количество времени суд страны пребывания Нихачухи рассмотрит ваше заявление и передаст его на исполнение соответствующим органам. Единственный недочет в этой серьезной процедуре, это то, что в ней не предусмотрено видеофиксацию реакции нехочухи на то, что долгие руки закона все-таки добрались до него даже в чужой стране. Напоследок хочу обратиться к тем, кого я не со зла называл нехочухами в этом видео. Мы в ответе за своих детей. Какие бы ни были у нас отношения с нашими бывшими женами или мужьями, дети от этого не должны страдать. Давайте помнить о том, что в жизни главное совсем не материальные ценности, а наши родные и близкие люди и те эмоции, которые они нам дарят. Будьте добрее и не будьте нехочухами. На этом все. Жду ваши комментарии и предложения касательно тем для нашей следующей встреч под этим видео. Пока!